Всем привет, зрители, подписчики канала Zero One, хотел я сказать, но на самом деле канал Strategic Воинбен, а также и... Гриффонсон. Гриффонсон. Дело в том, что... Ты, походу ГГ. Все, девай. Отец! Нет, куда ты? Да. В общем, еще не все так плохо. Я думаю, кто перемотал в прошлой серии до конца, он понял, что не все это потеряно. Но у тебя три города стало вместо двух. Хотя теперь стало все еще хуже, чем было. Ну да. Возвешай ход. В принципе, еще тут терпимо. Сейчас, подожди, у меня денег дофига, я не знаю, куда я к Давай, можешь мне дать. Ну, блин, ладно, наверное, я тебе отдам частично. Ну я пойму найму стак наемников. Поец захочу. Стак наемников. Мои деньги за 6 тысяч ты распоряжаешься ими. Ну, там... несчастно. Там у тебя нельзя еще одного команды нанять? Не хватает денег? Ну, я могу нанять, да. Ну, Блокфурт просто посадил одного. И послал бы армию, которая у тебя между провинциями сидит. Уничтожил бы восставших кельцких мятежников. Ну, или, или подожди, я кельтских мятежников, кстати, сам на себя могу взять, я потом пойду сейчас на следующий а дальше. А, ну, так, так и сделаем тогда. Хотя, блин, не знаю. Нет, наверное, лучше попробую убей их. Потому что я ну, далеко... Я... Они отступят просто, наверное, Они отступят, Ну ты, по крайней мере, в, коса... в косурке сядь, я бы их убил потом. Просто мне Нет, не хватит расстояния, не успею добежать. А, окей, они еще дальше ушли. А, я могу догнать их. Да? Да. Ну, догони тогда. Это что, не хватит сил? Хватит. Отлично. Проботить Нет, конечно. Давай, порабощай. еще лучше будет. С каждым ходом все лучше и лучше. Когда ж мне недовольство... Когда мне будет хотя бы Конечно. Ну, у тебя в столице теперь положительное стало. Кстати, да. Так, пусть будет так, наверное. Не, общественный, общественный порядок мне пригодился бы. заход плюс два, вот. Отлично. Так. А здесь мне... Меня... Здесь я буду ждать, наверное, эстов тогда в этой провинции. Почему, Пострадись... тебя... Почему тебя эстонцы не любят? А, не знаю. Ты что-то сделал в Эстонии плохое, наверное? Да, так я сейчас там ни разу не был. <laughs> вот повод, ты там ни разу не был. Опа, германская баллист. О, может баллист <составить> построить? Но... Ты будешь что, мать кого-то? Нет. Дэн, что за... Я... за хрень на карте? Постоянно какой то, -то тучи. Так, тогда я, пожалуй, отправлю своего воителя. Посмотри, что там у эстов. Ну, у них тут стак. Да, отлично. И... Там И... причем конец, наверное, да? Да, ну, если будет конница, то бы... Ну, я не вижу пока что. Если я... будет конница, то это отлично, я считаю. Там конница может быть стрелковой, что не очень хорошо. Ну, как бы... Если он будет штурмовать, то... А как у тебя бы... город с этим? Нет, у тебя без стен. А, да, я же без стен. Ну, ладно, Но посмотрим, я... может, не все так плохо. Да. Так, я думаю, может, мне снести дом... Мастеревого и что-нибудь построить другое. Не знаю даже. Да, снесу пожалуй. Решай. Мне там нужна, мне, мне, мне, там нужна армия во всяком случае. Во всяком так случае, здесь... вроде нужна была. Да. Технология мне через два хода изучится. Отлично. А задание у меня нету, наверное. Задание у меня... Так, где-то посмотреть. А, вот цель. Цели. Ну, там есть основная цель только и все. Побочных нет у тебя. Mm, да, нет, активных заданий нет. Окей. Ну, тогда, наверное, разрешаю ход. Хотя, я бы пост... нанял еще войск. Пока что деньги еще позволяют. Ну, Но... не знаю, куда больше на войск. Я бы мог еще одного генерала нанять. Ты в, вот, в, да, Лупфорде. в Лупфорде найми команду еще одного чтобы тебя не атаковал в Луге. Я могу своего как, сына, как бы, поставить в голове войск Ну там, как бы, это без разницы, наверное. Восстание... О, мастера меча, мастера Во... меча будут. Гражданская война через ход будет. Возможно. Отлично, у меня сын мечник. Ну и отлично. Так, а здесь можно найти, в принципе, армию для, для моего сына. Хотя стоит ли? У меня тут так нормальный гарнизон. Сын Гриффинсон. <как> Балдуин. <как> Балдуин, блин. <как> <как> Назови его Сын Гриффансона, он будет. <как> а как назвать? Нажимаешь, выбираешь армию, там можно поменять имя. Об армии. А, об, об армии? Подробности, точнее, выбираешь. и Там вот такие названия, пишешь. А. Убийца драконов. Что? Убийца драконов наверное, называется Ну ты ее хочешь так переименовать? Нет, так называлось Ну да, я вижу, я понял Во имя Во имя... Вот, нет Во имя Свебов Пусть бы так Ready for battle Ну, кстати, кстати, у меня довольно имбовый поукодец. Изначально был. Так, ну торговать со мной по-прежнему никто не будет. Это... Логично, в принципе. А, летите, давайте-ка мир. Низкий, ну ладно. М -м -м -м. Оги, давайте-ка мир, может. Или я сейчас своих союзников риблин позову. Да. Надо... Слушай, так, так он воюет с, с боей, со мной воюет, с анартами, у ну, него, с тремя воюет фракциями. Так что как ну, бы... Ну, ему хорошо, походу. Да, поэтому он меня не атакует. Я могу этим воспользоваться, в принципе, но у меня там эсты, поэтому я не буду этого делать. Так, а в этом персонаже есть неприсвоенный навык, Магнахар. Ты где? Захар? Магнахар. Кто, блин? Магдаха. Лео-стоп это. Да, преостоп это, пусть будет пусть 100. Отлично. Речийцы, короче, нападать на тебя что-то не горят желаниями, смотрят. Они сидят ну, просто да. и курят табак. Ну, пусть продолжают это делать. Так, сейчас, наверное, алды у меня взбунтуются, мне кажется. гражданское война начнется алды уйдут от меня. Но в принципе если бои воюют с, с этими ребятами. То я могу с моментом и напасть на бой. Но у него там войска сят пока что в городе, поэтому я его делать не буду. До свидания. Че они? Что если? Че они? А, он, он. попытался убить моего моего агента, но он сдох сам. О. Гельветы на меня напали. Да как вы смеете? Гелвета напали, а где они находятся? Ну ладно, я перевелику моего союзника огромного. Окей, а где они? Они находятся рядом с этими с чуваками, которые тебя атаковали. А, ну ничего страшного тогда? Пам, пам, пам, че? Что? Не боевая гражданская война? Нет, война имбицы, скорость военных исследований, гражданских исследований. Допускай общественное развитие, это у меня плохо все гражданкой. У меня он постоянно голодает. Извини, перебью. Да, что. Я смотрю, ты собираешься нападать на хирурги. Тогда чем я буду нападать? Стаком, который весь побитый. А, ну хотя да, ты прав. У меня армия побита, у него там полтора стака. Кого я там буду атаковать, это армия. Ну да. что я. по-прежнему сидит, ничего не делает. А он укрепился, слышишь, он укрепился. Да я видел, да, он давно уже укрепился. Что-то не заметил даже. Да. Ну ладно. Пусть укрепляется дальше. Я буду... Так, а вот Эсты что-то копит. Стак, два уже, второй стак копит. Ну не второй стак, конечно, но они там копит войска. А, подожди, yeah. я могу так, оказывается, много армии собирать? Лол. Офигеть, я могу 7 отрядов одновременно нанимать. Нормально. Офигеть себе. Столи в столице. Своей. Так. Э я бегу, короче, тогда вторым стаком. К себе. К себе бегу. Такс. <клышко> ну, кстати, твою армию вообще-то тоже не могу видеть. Если ты думал, что я твою армию вижу, <связывая> я ее не вижу. <связывая> да. У меня тут еды нет, поэтому у меня тут еще войска умирают. У меня, слава богу, еда появилась, наконец-то перестали жрать тазами. Чертовые жители Рима, бля. <связывая> Зажрались. <связывая> Зажрались. О, войны-волки. тысячи стоит кутинца, нифига себе. А, ну мне хватит, денег. Риск 15%, что будет гражданская война, он мне написано. Бля, плохо. Ну за 15% заснобудок, поэтому ее, скорее всего, не будет. Так, что нужно? Завоевать верность, проверь, провести переговоры с лидерами партии, плюс 10. Давайте. Я вам деньги дам. Риск 0%, отлично. 5 ходов у меня есть защита. Нормально. Что там еще? Да. Во имя вены, регион двигается. Да, да. Я его нанимаю, вот 9 отрядов там одновременно. хо Там столько принципов. Слой кучу. Он, правда, ну, этот во имя... принцип. Во имя Вены это, блин, Бруты сраные. По 9 брут спунтуется, блин. Как специально. Целый стак принципов. Ну, будет нехорошо. Ну да. будет да, очень плохо. Так, армия в гарнизоне. Посиди. Кент задержан? Оу. Хватка пищи. Овое здание. Отгромить в бою следующий армии Берсерки ужас. Хм. Шанс 19%. Блин. О, не будут этого делать, да? Просто буду двигать свою армию. Так. Ну, как бы... Как еще можно поступить. Да, надо пересидеть, пересидеть пожалуй, все эти восстания. Не, дай бог, они будут еще. Так, усадьба. Ммм, еще порядок минус 3, но там... Так, здесь что построить? -то. Квартал ремесленников. А это гарнизон только, да? М Культурное влияние германцев. А какая там культура, интересно? Какая тут культура? Mm. Германцы повышаются, но очень медленно. Поэтому тут стоит священное дерево построить. Ну, а здесь я построю кузницу бронзы. Синокопии войны и волки. Да. Построю тут. Это здание. По дипломатии, по-прежнему никто не хочет это торговать. Так, я что-то не понял, ни хрена. Так, логи, давайте Мирный договор. Ну, ладно. Почему у меня нету Юлиев ни одного команды еще? Не знаю. Давайте, давайте мирный договор. Не хотите. Странно. Так, ну по-прежнему, да. Хватит и бой торгов. Торгу... Договорим не на давайте. Ну, ладно. Как хотите. Блин, бог-то стопищи нету вообще. Ужасно. Ну да, войска умирает понемногу. Неприятно. Да. Ну ладно, пока что буду восстанавливать общественный порядок. Ну зашай ход на этом. Отлично. Отличная новость. Наш союзник закончил ход. <laughs> О, да. И сейчас Геливеты нападут. Кто? Опять луизитаны? Повсюду рыщут голодные псы. Ты пошел ты, пес. Ну, я думал, что будет хуже сейчас. У нас постановка, я бы так сказал. Так, а вот. А вот эти вот своачуги по имени Эст что то пытаются нам сделать мне. Смотреть как то на Фрэппо... Да, говорю не нападение, да пошел ты в задницу. Он боится. И тебя. ты тоже пошел в жопу. Spirit... Все идите нафиг. Рим, <laughs> никто не может атаковать. Только Ясно я землю. атакую. Меня осадили. какие то бомжи по имени уги. Мой столицу как, как, как посмели, а? Так, что то у нас как то денег мало. Рим, где наши деньги. Так, я смотрю, у тебя там война? Намечается. Ну, полным ходом. Ничего у тебя там не выиграешь. Ну, Но... такой А У этого русского куда то тоже сбежал. Команды еще куда-то пошел. А, тебя идет. И русские, он тебя тоже идут. А, ну пусть идут, в принципе. ты отобьешься? нет так пусть они идут, я же. А, кстати, я их наверное, могу перехватить. Скорее всего. Знаешь, что делать? Ты атакуй их, пока что. Чем? Да, мы побитые. После голода. Ну, этой, который Легион первый. ты можешь атаковать его город, он при помощи свалит. быстренько. Да, только как бы мне вот он сберечит этот Легион. Так. Но это другой вопрос. Там просто Легиону реально поплохело, надо обвинить солдат тогда. Ну, в принципе, у меня еще два хода есть, чтобы прийти к этому, к моей столице. Вот, у меня есть еще есть кремя. Ну ладно. Так, ну, хотя не знаю, этих холдов раздерут на части, если они пройдут в атаку. Фарш превратятся. Ну у вас там примерно равные силы. Но с кем? Я в город пойду, этот вернется обратно, и два стака нападут на этот один легион. Ну если... Да, если только так, если только так, да. Я пойду вот так вот поступлю. Обойди не попасть напрямую под врага. Так, давайте диверсию устроите. А, это ка зачем? А, ну, на самом деле, и... я могу еще пойти на его город Будоргис, который называется. Раз, ну, раз уж он пошел на мою столицу, я пойду на его. С родом на слишком мало будет. Но если наемником взять, то я смогу выиграть. Биту. Мой третий легион, там еще будет два хода идти, от себя. Ну, я огромная. вижу, да. Точнее, он не огромный, он мощный, там войска очень мощные. Ну это да. Там принципы триарии есть. Да, триария и конница моя римская. Да, они довольно сильные, так сказал. Ну по 47 у них атака, нормальная, да. Сильный не то слово я бы сказал. Так, а ну. что мне делать с, с вторым легионом? Ты хочешь, чтобы я тебе ну, помог, у, через... у меня через 4 хода построится кузница. А? У я валют. Смогу... Меня что? Что? Что, что я тебе да, должен да, да. помочь вторым легионом или что делать? Персик который. М -м, персик говоришь, который? Посередине, который стоит. Ну, как бы, помощь бы не помешала. Так. В общем, как хочешь. А? Как хочешь. Но помощь бы мне не помешала. Я как хочу захватить есть? сначала хирургских, потом я пойду на этих ли, на дегу. Короче, я этих их Понял. Я так бы хотел сделать. Потому что ну, летицы пока ничего не делают. Там явно я не захвачу столицу этих хирургских, потому что одним отрядом захватить очень сложно. Двумя уже можно отрядами захватить. Ну okay. окей. Тогда я туда Посты. Пока. Пусть так и будет. Так тому да, и быть. Я тогда переведу свою армию. Свой город, который в Танзе король. Царь, точнее. Царь, король, да че, какая разница, одно и то же. О. Ну да, но как бы. Ладно, Жич я нет, конечно. Так. Но торговать уже никто не будет, конечно, понятно. Я сейчас, короче, возьму этот, захвачу херню, потом возьму нападу вот на врагов твоих. Mm -hmm. Логию. Если ты. Ну ты не отобьешься, я доступудово. То есть я подойду эту армию. Ну, ты даже полно с ней будешь тяжеловато. Ну, можно. Я потом просто хочу сюда пойти, туда дальше пойти, <laughs> если ты не сможешь. Так, вам генерала. Всяких команд. А, подожди-ка. Сейчас надо порешать кое-что. Сильно спешим. Надо порешать с э, моими персонажами. Нанять политиков. Юлия, давай-ка наймем политика. Mm -hmm. Политикана. Такс. Пойти на провокацию. Нет, я не хочу на провокации идти пока. Я хочу свою жену прокачать немножко. Третья для цели. Это так, харизм требуется в третья больше. Так, подойдите к по Стоимость харизма. Что это значит? Давай попробуем. А, она может повлиять на кого-то из другой фракции. Из другой партии, точнее. Ты что, она хочет с кем-то сексом заняться, что ли? Похоже на то. Харизма. убедить сторонника другой партии, перейти на вашу сторону. Ну ладно, давай попробуй. Политические события персонажа удалось приманить на вашу сторону кого-то. Это кто? Диктатор люди, ну понятно. Я что-то не втупляю. У меня получается ни одного генерала сейчас нету даже в моей партии почему-то. Mm. Так, Брут, и что он теперь моей партии? Да, а -а -а -а -а. да -а -а -а. уж. Но и без... Спасибо. Еще бед... нет. Любого. Так. Изнести слухи. Харизма при использовании номерного сторонники. Секунду. Верность для всех дорогих партий. Количество от дипломатов и дипломатов и поручения в фракции поможет увеличить отношения с ним. А. Серьезно? Свебы 159 отношений. ошибись. Давайте им пошлем. Может у нас плохие с ними отношения. Да, у меня со всеми, кстати, хреновые отношения, но почему-то со мной все таркуют и все меня любят. Давай я сходишь. И чё? Типа, у нас следующий ход только я увижу, что она там сделала. Что-то куда-то делась. Блин, реально я этого даже не знал раньше, что можно такое хрен делать. Разнести слухи. На другом стороннике партии. А давай, вот. Мне не нравится вот этот модила, которого много авторитета. Последствия репутации этого персонажа пострадала из-за распространившихся слух. Вот так вот. Так. Объявите, кто возглавит династию после вас. О, династию? Так у нас же республика вроде нет. А, династию этого имя. Так, ладно. Все, теперь можно со спокойной совестью пропускать Я все сделал, что я мог. Mm -hmm. Так. Так, так, так. Так. Так, так. Ну... <свят> я не знаю, что мне делать. <свят> ну, блин, как фиг бы... Я писать и <свят> выходить. Если я сейчас, сейчас туда подведу армию. Там япусские, это... может, они дальше пойдут. Вот в чем дело. Ну ладно, я, я, наверное, рискну. все равно. О, ну, попробуй. Я думал, ты другую армию тут ну ладно. Та далеко находится, да? Да, то не успеет. Так, есть, я тут попаду. Ты этих наемников-то возьми. Я просто хочу посмотреть. Да проиграешь, поди. Да. Так, если возьму наемников, скажем... Ну, тебе надо всех, скорее всего, взять будет. Но мои денег не хватит. Мне только 900 монет. Ну, затребую у меня деньги. Что сколько? делать? Я не знаю, сколько... Да, сколько хочешь. Ну, окей, полторы тысячи, окей. Да. А, ah, тут... Тут не нельзя... зав... именно. Такие точно. No, я понял, То есть да. можно запрашивать круглые суммы. 2000 no, просто проходил. денег до хрена поэтому. Окей, okay, спасибо. No, no. <laughs> Уже какой раз меня вручаешь. Спасибо, спасибо, спасибо, спасибо. Еще раз спасибо. Да. No. Давай, нанимай. Вот теперь, я, теперь я должен выиграть, по идее. Да, по-любому выиграешь. Мой доход, мой доход минус 2 тысячи почти. Так, ну-ка. Мне, мне пишут, что я проиграю все равно. Но... А, у меня армия не посиняется. Ё-моё. Ты как вообще смотрел? Интересно. Так, в смысле? Пи***ц. А, армия посиняется, если они нападут на меня. Да... Отлично. Ну, у меня ещё два хода есть. Песец. Не, просто я смотрю. они присоединятся только если, если я... Только если на меня нападут. Вот так они смогут быть участие в битве. М да Отлично. Ну, ладно. Сейчас херусики пойдут, просто на второй город нападать будут. Ну, не знаю. Навряд ли они вернутся, мне кажется. Ну... Я думаю, я думаю, будет легче. Так, еще серия не закончилась. Давай там. Еще немножко поиграем. Подождем, когда можно будет уже заканчивать полностью прохождение. Доиграем до момента. Ваша казна пуста. Да, Мы заметили. За ход. Наемники все высосали. Да уж. И не говори. Ну, и что будет делать? Хер русский. Хер русский. Да, они напали на засаду. Устроили. Так. Давай-ка сохранение сделаем. И давай начнем. Хотя, какая разница там в Ладно. Придется в засаде. Да, и бо боевой дух минус забудет. Да, тут все будет хр... Если честно. Да уж. Так, я могу пока посмотреть, как выглядит ландшафт, пока ты не зашел. Да аж зашел. Mm. Блин, какая ну, красота. Вот сейчас зашел. О, вот таки передвигается Вот резко таки атакует Что-то лагается Подлагивает меня Так, не лагает стопы, стопы Давай паузу встаем Это не дело Я Без паузы здесь Так, давайте варвары Работайте в атаку, идите На своих же братьев Климанский юноша Фигас юноша, уже с бородой ходит Ни нечем юноши юноши мой юноши да уже мужик седой юноша ну да в германии живут до двухсот лет <свят> это только юноши центуры кэкл давайте в атаку блин там да больно сверху конечно мы обнаружили засаду врага Мы обнаружили засаду врага Да no, уж Полно их тут так собак своих отпускаете или отпустили уже собаководы блин сраны. а где собаки я не знаю да они их отпустили уже куда-то это бармен а они уже сдохли собаки их всех уже убили Блин, так смачно кавалерия зашел. красиво просто им спину где у меня кого-то еще одна А, она берется она уже уничтожила этих ребят да у меня много кого так на вторую кого ты можешь не отправлять в принципе на них там уже не все равно спомнили наши ряды дрогнули. А вот спину дали типа бы непо да блин включи готовность Бам, спину просто. Красиво. Наши бегут с поля боя. Какой позор. Там командующего дерется, он очень мощный. Наши бегут с поля боя. Какой позор? Нет, не бегите, трусы, куда побежали? Куда собрались? <связывая> Нормально, <все> просто вернулись. <связывая> <связывая> Наши бегут с поля боя. Какой позор? Да, позор, не говорите. <связывая> а где твоя генеральская кава? А, вижу. Бегут с поля боя, какой позор! Ну, походы ГГ. Да, перехватили они меня, конечно. Так нет, не Наши бегут с поля. А вот сейчас можно признать поражение. Какой позор. Да. Героическое... На ну, такие же копеечки. Позведу тебя. Э -э так, я надеюсь, ты отступишь. Героическое поражение. Отлично. Ну, так любовь. далеко, конечно, не надо было. Просто любовь. Да катка для них получилась. <свят> Скоты, я сейчас за это вас покараю, блин. Ну, я тоже хочу покарать этих ублюдков. Нас предал кто-то там, дипломат. Да иди ты нахер. Ну, я, я покараю вот этого логи, потом вот этого вот товарища. Алды, вчера. давайте мочить этих ублюдков. Я отомчу за себя веном. Как? Армия наемников И отонтишь? Отонтишь, что Да Так, надо лучников взять Твоими же деньгами там еще им Которые ты мне дал, что на наемников в принципе, я могу эту армию использовать пока что захватить будоргис Когда уже отобью тайку Интересно, а почему у нас так мало войск, то я что-то не понимаю. Так много убили они что ли? Давайте возьмем наемников побольше. Рим богат. Можешь себе позволить такое? Ну да. Да я не хочу с вами драться, бомжи умрите все. Ну и все. Минус хирургский. Пошли в задницу. Так. Нормальный крим расширяется. Да, не туда я, конечно, расширяюсь. Надо было бы вообще мне сюда не лезть даже. Ну, если, бы я, если бы я не фейлил. Да. Я бы, у меня бы уже тут были провинции. Я бы, я в... бы сюда бы не приходил бы, если бы ты не фейлил. Да. Так, ладно, все, мы как освоились. Великая Германия, надо еще захватить Лев какой-то, а, Нервии. Непреклонный у меня стоит команда еще. Ах ты! я. Перезвоню. Так идите в баню все там с своими договорами так что еще нам надо в норе в норе нам надо улучшение сделать священную землю поставить мой легион 3 во имя вены сойдет дальше на север, наверное. хотя зачем там никто там никто кто-то больно объявлял а их уже уничтожили или нет а нет у них осталась армия. Окей. Okay. Так, если мы уничтожили хирурсков, то нам, по сути, больше никто военную не будет Им вры, руги. Блин, только монтировать потом. Ух! Пять все монтировать. Это вообще ни о чем. Ты на Зарован зайди там. Монтировать. Монтировать я. Несколько часов трачу. Так, ладно. Рендерит долго будет Так, На, где Рендерит только долго 5 серий, 5 часов почти Давайте-ка мы вернемся Буду ночью монтировать Я очень рад за тебя Так Если что, отходи, если надо то ответить, я сейчас пока хожу Да ладно Вдруг просто пишет. Перезвоню ему. Так, так, так. Технология у нас. Что у нас там по развитию дальше будет? Эти всякие рынки. Нужны нам рынки. Нам бы скриптори изучить на скриптории очень долго. Поэтому лучше пока двигаться в направлении, наконец-то, манипулярной тактики. Так, это у нас вот здесь вот, тактика когорт. Нам понадобится 13 ходов для этого изучения. А, Давайте-ка двигаться в этом направлении, потому что надо уже когорты легионеров потихоньку двигаться к этому. А то у меня тут до сих пор еще, блин, гавстаты сраные, которые устарели уже как сто лет назад. Мы до сих пор с ними ходим. Так, погоди секунду, я отойду. Отходи, отходи. Так, а дипломатия ну, да я хотел посмотреть еще во по фракции что у нас есть политика провокацию завоевать верность а я повлял только на один дом я понял я повалял только на дом корнелия Ой. привести к расколу нет спасибо я раскол сейчас не нужно как раз таки так я думаю как бы поступить у меня есть конечно здесь жена такая прям очень хорошая запустите руки в казну в каком смысле верность для всех других партий Не понимаю. так есть тут у нас всякие политики политиканы у нас очень просто высокое влияние надо было конечно его понизить И, типа мы его понизить особо не можем потому что у нас идет постоянно война а деньги на них я как-то не очень хочу 1344 хотя с этим можно в принципе смириться да давайте ладно, потрачу на них деньги правда всего 5 ходов блин. тоже такое себе получается Риск один процент, но будет забавно, если за одного процента у меня произойдет восстание, и гражданская война. Будет очень глупо. Так, а куда дальше-то двигаться реально? Руги атаковать. Ну-ка, что там за руки? мне так и не захотели мир, ой, торговлю, по-моему, сделать. Да? Да, они так и не захотели торговать со мной. Да, он еще и обзывается к тому же. Конченный. Ну да, дело в том, что Руки надо захватить, по земли, да, надо захватить Гриффинсона. Мне это захватывать вообще не надо. Мне бы хлеб захватить. Но в флеве у нас находится нерви. Но у них также есть Багакум, блин, какая-то. Провиция. Алло. Да, да. Так, ну. Продолжаем. Да я уже давно, ну, продолжаю <смех> Ты можешь сейчас начинать. Так, ладно Короче я наверное закончу на этом ход, не знаю что еще делать А, у меня там еще агент какой-то был Ладно, не забыл походить Казна пуста, задание прервано Неплывые потери Хватка пищи <смех> да, Ладно, уже. уничтожаем этих ублюдков Там, наверное, неполный, да, шанс? Или можно победить? А, победил. Можно, да. Вон, их, наверное, отпущу. Хотя, зачем их отпускать? Хирурских этих надо убить те. Или я приду, помогу. Ну да ладно, я отпущу. А вот они... этих вот А, я не смогу на уничтожить. Но они И потихонечку пост... будут умирать, конечно. Сам ну, да, да. напасть. Так, слияние посмотрим. Так, у меня здесь, здесь есть баф на скорость. бонус к натиску. Ладно. Нет. Так, а если я... А, и мне тут, тут тоже не хватит, воу. Фигово. А ты не сможешь подойти, да? Да, точно. Что? Да не, я просто этот... Думал, ты сможешь подойти. Но у меня войска вот. далеко, да и... обитая они весьма синие. <coughs> так, Ван, тогда этой армии будут двигаться. Как видим, что... Если не нападают, поэтому будут двигаться... На Будоргис. Причем надо скорее до марша подвигаться. Так просто скорее буду. Лететь с ним. А че у тебя там восстание? А, mm, или ты нет. опять решил захватить кого-то. Да, я думаю, я смогу, смогу захватить. Да, да, сможешь. Там сейчас такси съит. Вот я поверь мне. Там по-любому стак съит. Ну окей, стак, mm. ну только правда. <сих> вражеский. <сих> Твою мать. Ну, так-то, по идее, можно захватить тогда, раз они не захватывают. Почему-то но... бой. Бой почему-то стоит, просто и махает мечом, не знаю. Он не захватывает. Может, он, Может, он грабит? Он грабит, но, типа, да. Ему монеты там кидаются со всех сторон. <laughs> За то, что он махает мечом. Базирует. А если я с ними мир заключу? И вот интересно. С кем? С... Руги или как они, с кем я воюю? Слуги. Слуги, да, то есть... Ну, а зачем? Договор. А, не хотят, ну ладно. Блин, настолько, <laughs> настолько практично, с кем я воюю. У них там, видимо, где-то это стак еще войск сидит. Предполагаю, раз они не хотят... Надо в, био... в биозе сидеть, наверное, скорее всего. Может быть. М У наемников не знаю, распускать ли? Стоит ли. Да, распускать, конечно, нахер они тебе нужны. Ну, окей. Ты лучше в лоб заведи всю армию сейчас, которая у тебя есть, и все, и жди, пока я нападут. Херуски. Угу. Так и сделаю. У тебя... А, блин, у тебя там армии почти нет всякие, okay, я понял. Не знаю, это, это, честно говоря. Так. Так, так, так. Блин, мне 100 монет не хватает на сновник. Хотя он... в общем ну, пригодился бы мне. Ну... Но... На самом деле. наверное, как обычно, давай клянч у ну, Рима. <свен> Деньги. Это как белорусы в России, да? <свен> не знаю, я не встречал белорусов в России. <свен> да нет, я про правительство. Ну, ладно. Будем, будем. Будем. Дайте просто денег. Нифига, ты нормально так. <свен> Полокать решил откусить. <свен> <свен> ладно, забирай. Накинул <свен> <свен> ну, тебе монеты. Забирай. Хм, Так, Тааак... Жезу носится. А, ну мне хватило бы, ну ладно. Окей. Ты что с бою-то воюешь, нет? Нет, с бою не воюю. Так, а чё, захватывай давай город Будоргис. Ну, я на ускоренный марш лечу. А, ну понял, все, только так, если... Ну, да, не стоило. Хотя, ну да, у тебя там армия, в принципе, установлены. И так. Так, ну и тут, наверное, надо армию нанять все-таки. Есть отряды. А, у меня еще два отряда донемников, господи. Я даже не заметил их. Mm -hmm. Так. Ну ладно, ему по классике. Копейщиков. Орудие власти. Отлично. Сейчас было бы классно, если бы у меня была бы гражданская война. Ну да. Было бы просто круто. Ну, серия уже довольно, довольно долго идет. Да, да, сейчас закончим. А... Что? Чего? Не понял. Чего? А, типа, типа, если могу захватить город? А, он захватывает, не надо, зачем. <смех> ну полагать будешь. ну если я захвачу город. Не ты захватываешь, И... а он захватывает город. А. Стоп. Чего? Стоп. О, нет, меня атаковали хирурги, 30 человек. А, мне... мне показалось то, что если начал воевать. Может быть, я не знаю. Тебе виднее. Ну, показалось, да. На. Позло. Умри, бомжары. Поработить, конечно. Поработить его, правителя. Договор не на нападение, Ливия. Отлично. Вообще, я прям боюсь вас. Идите нафиг. Заключен мир. Заключен мир. Повышение, повышение, естественно, смерти. Умер какой-то знатный человек. Восстание рабов неминуемо. Так, стопы. Восстание рабов мне не надо. Делайте, что хотите, хоть там с овцами занимайтесь, известно чем, но мне не надо тут войны. Так, этот, я сперю, что там Леон. во имя Вены for... стоит, не двигается. Почему? Он сюда пришел, обратно вернулся. А, да? Он не нужен мне в Галлии. Я его привел, Ди. чтобы атаковать этих бомжей. Понял. Так, объявление войны при наличии соглашений. Какие там соглашения у нас есть с ними? Я что-то не помню. Собра, или как вас зовут? Договор well, о Все. Расторгаю с тобой договор. Какой-то нечестный мужик, она сказала. Как ты смеешь говорить такое обо мне? Я самый честнейший из римлян. Я Мы есть Рим. Пришли. М? Эсты пришли, говорю. Ну, я там отобью, в принципе. А, кстати. Отобьешь? М -м, думаю, да. Там 5 отрядов, у тебя пять отрядов. <laughs> ну, смотри, у тебя там отряды, так... Ты... Не, у тебя мертвые отряды, так что там это вещь скорее всего хирурги на ускоренном марше бегут к тулифуд интересно что вы тут потеряли ребята на ускоренном там марше свою смерть а ну вы решили видимо повторить э, так как вы сделали против меня да решили так что точно или нет ну окей смерть таким бомжам на тебя ногой почти на на что ты куда встаешь? Ну-ка, давай, ляг быстро. А ну-ка, нака. Поработить. О, ну, нет, нет, обощать я не буду. Счастливо. Так, возвращаемся домой. Это будет восстание. Так, вы добьете их? Так, так, так, так, так. Так да хоть кого, каких-нибудь самых бомжей наймите, я просто хочу их убить. Все, атакуйте. такой. сколько эта серия уже идет? Не знаю. Сейчас добьем их. Да. Да Ладно, вы опять отступите? <с> да сколько можно? А, все, умер. Слава богу. Фракция была уничтожена. Прекрасно. Ладно, заканчиваем на этом серию. Ребят, ставьте лайки, конечно же, вы сами знаете, что делать. А -а ГГ. Ну да. ГГ, изикатка. Мы победили. Рим, как обычно, всех убивает. Свебы тоже стали кого-то убивать. <с querida> То есть какая-то хорошая новость. В общем, Свеба все да. налаживается. Потихоньку, decor. да. Ладно, с вами был Веном и Гриффинс. Всем пока, удачи. Всем пока и удачи.